И снова привет, Мы в гостях на тренинге у Олега Алафа Гудвина. Тарси на лайки, кстати. Сейчас будет интересная тема, правка челюсти. Вот нам нужна большая салфеточка. Потому что делается через рот. То есть челюсть, во-первых, смотрим, чтобы открывалась челюсть ровно, да, и вот эти зубы, первые, слева, правая, верхняя, нижняя, стыковались ровно друг с другом. Вот, через бывает, сдвинута вот так немножко, да, вбок прикус от этого страдает. Соответственно, вот покажи нам зубы вот так. И смотрим прямо на, видишь, у ну, ровно сейчас. Открывай медленно, полностью вот. Вот максимум ты открыл. У -у -у. Еще. Вот, закрывай медленно. Ровно. Ну, у него все ровно ходит, да, к сожалению. Модель слишком ровно, да. А бывает вот так вот. Идет, идет через бок, и потом опять ровно где-то она вот там задевает или вообще они стыкуются вот так вот в сторону открывается рот вот соответственно нам или надо нам надо размять все мышцы вот тут же васяная мышца так жестко достаточно проминается и снаружи и изнутри височные тоже работают в этой области Но рот та... при этом может немножечко держать открытым ну, да, чтобы они, да, да. угу. а, проверяется дальше как? Вот для козелок там стыкуется челюсть. Открывай рот. Максимально. Закрывай. И вот мы как бы, чувствуем, где она там ходит. Не больно, не больно. Открывай. То есть прямо ровно, вот видите, на отверстие. И вот тут прям стыкуется подходит возле козелка стыкуется челюсть. А, также а, там мышцы могут быть... Вот это чуть вперед, подседные. А, грудина, ключичная, сосцевидная напряжена. С одной стороны больше, чем с другой. Берем, разворачиваем и прям эту мышцу вот оттягиваем, расслабляем ее поперек. Ну метод миофасциальной релаксации, запомните. И туда вот ее тянем, то есть всю эту мышцу растягиваем. С этой стороны. Вот. Она тоже может повлиять, кстати, и на прикус. Салфетка нам нужна для того, чтобы он нас как бы не укусил. Просто обматываем большие пальцы. В момент, когда она защелкивается, сильно прижимается челюсть к верхней скуле. Поэтому просто может не зашелкнуть прикусить. Подмоком большие пальцы. Соответственно, прием делается вот так. Открываем рот. Хватаем за нижние вот зубы. И оттянули, развернули и вставили. Если она была вправо, например, да? Mm -hmm. Оттянули и вставили. Ну, я просто продемонстрирую, график, да, это все ровно на самом деле. Mm -hmm. Давай максимальный рот. Вот за нижнюю челю взяли угу. оттянули быстро и быстро вот так вот туда это первый способ второй способ ложись на стол э, затыкну да. сюда прямо на спину угу. вот затылкам в ямочку чтобы она фиксировалась прямо в, яму, в ямку ниже ниже ниже туда вот, прям в ямку да угу. значит теперь Иногда бывает просто как-то больно делать. Не то что она да, а то, что она болезненная. Вот э, нам надо попасть через рушной рак а вот сюда, а с той стороны близко-близко вот попасть к этому э, сочленению. Да? Ну теперь извини. Сейчас будем массировать его полностью. Сначала вот массируем всю пожелательную мышцу с двух сторон подхожу вот туда если мы взглядом не хочешь нет ну давай все вообще погнали соли то есть попадаем вот туда и через ухо вот В медицинской процедуре ничего тут такого нету. Так, вот как можно глубже, вы что надо попасть прямо вот тут сустав, вот к нему поближе с двух сторон. Человек просто лежит, ничего не делает. Мы создали давление угу. и немножко подкручиваем, подгоняли вот сюда, вот сюда, практически без движения, видите, туда, скрутка и сюда скрутка, вот чуть подавили. Примерно минутку это вот делается на секунд 40 в среднем достаточно и отпускаем вот как ощущение